Всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке стойка под фотооборудование, ну, в частности под свет. То есть выдерживает до 3 килограмм. То есть это стойка фирмы Грифон называется Тысячу. Ну и необходимо для студийного света. Там может быть размещаться и фотоспышки, свет не очень тяжелый, то есть софтбоксы конечно сюда большие не поместить, то есть максимальная высота составляет 1025 мм, минимальная высота 440 мм, высота в сложенном состоянии 410 мм, так ну и максимальный диаметр трубы в основании 23 с половиной миллиметра так ну и общая масса стойки 620 грамм то есть хотя высота 102 с половиной сантиметра но если ножки тут установить особым образом то есть можно поднять до 106-107 сантиметров вот поставляется вот в таком вот картонной коробки. Так есть резьба, 1 4 дюйма и есть вспомогательный штырь для установки в ножку, чтобы нижнее расположение света было. располагается пакет упаковочный ну и существует для переноски чехол что очень удобно чтобы перенести так дальше внутри у нас при помощи замка находится сама стойка Так, ну и находится штырь для установки его в ножку стойки. Так, выполнен из алюминия, здесь есть резьба 1,4 дюйма для установки света, ну либо головы держателя для удержания светового оборудования есть замки клипсы благодаря которым увеличивается дальше есть винт при помощи которого то есть раздвигаем ножки. это стойки то есть ну пока но то есть ход достаточно тугий тугой можно закрутить так ну и таким образом устанавливается то есть все качественно сделано это алюминий так ну и пластиковая то есть, приличной длины как говорил 102 сантиметра но при желании то есть установить ножки можно так чтобы было 106 на эклипсы замки все без проблем входит и закрепляется на данной стойке так ну и используется по назначению то есть для небольшого совета там например кольцевого либо прямого управление для подсветки того или иного объекта фотосъемки рекомендую к использованию все качественно так ну и как говорил выдерживает до трех килограмм но это вертикальная нагрузка то есть компактные то есть если у вас небольшое оборудование то есть, можно взять и с собой ну и на объект съемки их установить так всем спасибо за внимание кому это было полезно удачных покупок и распаковок до следующего видео всем удачи и до свидания